нас Диас, братва. Язерно рассветно взряет ваш ваши экраны. И это вторая серия посреди ночи, поэтому усаживайтесь поудобнее, берите ништячки и это сильно громко с ним выкручивайте. Страшно все-таки. Так, закончили мы на том, что мы нашли с вами первое воспоминания. Это кулон. Да. Мы опять его снимаем. Да. И потолок. Теперь мы, получается, идем за вторым воспоминанием. А Я и... не помню конкретно, что это, но мы... По-моему, это... Не этот ли уровень со злоебучими совами? Или это ну, на третьем это... уровне было? Не вспомню точно, но что-то наподобие шахт, что-то такое. такое. Да, детский лагерь, совы. Вот. Получается... Первая совуния в ищем. данный момент. А вот нахрена мы их ищем, по-моему, нам надо с помощью них каким-то образом перебраться. И что там лежит? Я его вот хоть убейте не помню. Так, это был первый саун. Давай найдем, сколько О, нам всего соушев. Like mm -hmm. Нормально все никаких спойлеров. Ну, надо найти 6 соушек. А теперь мы с вами ищем этих соушек, потому что мы вдвоем не помним, где вообще в целом они. Первую соушку мы уже с вами забрали. Где-то еще в две Прямо самые здесь? мы прям найдем. Где-то две <coughs> мы найдем еще самые. Да, бред. вот они. Шесть разъемов подсов. Поставь какие есть, хотя. Не, чтобы... Или ты хочешь все собрать, а потом Собрать поставить? всех, да. Вот mm -hmm. конечно, мало. Вообще вы думали, что их 7 когда-нибудь. Да, потому что у меня почему-то всплыл в голове револьверные барабаны. По окружности их было 6. Патронов, в смысле. Надо да, какой-то 7 сов я говорю, нет 6. только их, правда, оказалось 6. Че-то я все. Так, проведу. Саулье. <гасло> Блять. Нас закрыло. Ты нас закрыл, по-моему. Ой, на запер. нас запер. запер. <гасло> я, убраться, я точно не помню, поэтому будет с вами как-то выбираться. А, точно движу сану. Ага. Опять на сану типа. Зато смотрите-ка, открылся вот здесь проход. А что это за оно? Мы вдвоем не в дубле. Даже не помним, что Ну он да, он... мы один раз вот только видели вот сейчас на диване. Так, поднимаемся вот сюда. Было это прям, что было страшно не особо, но когда мы играли, мы троллили, что это похоже на банши. Ну да, если вы за японскую мифологию, я думаю, понимаете, а почему речь? Можно и так сказать, что это, можно сказать, дух Блин. мамы, который предвещает смерть. Он Да, я когда... А, я понял. Надо когда по камням он... здесь перебраться. Когда ты начал троллить, я попеку посмотрю а, Потому что я не знаю. Да, у меня сейчас такое ощущение, сранные не такие нет. О, присел. Не знаю, правда, на какой они мне лет, но, но тем не менее. Так, о, карусель, карусель, карусель, кто, кто присел? А я хорошо на да? Йоп. Блин, хаотстас у меня куда. Срань господи. Я угора. Он прикол шутки, не понял, но да ладно. Ой, клас. А сейчас я тоже чуть не испугалась. Ну, эта фигня просто в башке прилетает. Нах череп. Кто цепь кидается? Я, я, конечно, я конечно, понимаю, что за сольщик был иначе, Ага, ящик. Уи! Кучит заставки, А у нас без варика. Е-мое. Ah, Опять нас закрыли. Ты посмотри. Инты. Обан, в Обан. Господи, как ребят? Okay. Я понимаю, что это игра, но на самом деле. Я просто стоял на месте, арал салки печами Да все же смирилась, что это девочка. Была не Ура, мы вышли. Сколько сов поймали, точнее нашли? Одна осталась. Все, ищем одну. Убей бог, не помню, где она надо ходить тут искать нам. Юбана обратно сходим преобразователем. Это не то ли место с колесом должно быть, а? Песня не знаю. качачели. Так, я посмотрела. Да, мы забыли посмотреть. Да, это маленькая девочка. Mm -hmm. Это не пацаны, виноди Да где же, мать вашу, за ногу Шестая сова. Ехал Грека через реку. Видит в речке артефакт. Ну, Грека руку в реку. Контролер, засрак цап. О, ну, там пусть такой. Ну, не засрав коза за мозги. Вот рисунок. Да, нам надо найти с вами получается покрышку. Да, ну, подумаешь, небольшой спойлерец. Нет, я были... и так сказал что по идее это покрышка, верно? Вот да. идет падение, не стало ни, с того, ни с сего, они меня добивают. Так, поскольку здесь мы не вернемся уже, надо вспомнить, откуда я, блять, вообще вышел. То есть нам надо сами найти покрышку и где-то там будет последняя да. особая. Там шина такая на. О, а вот и бомбер. Видишь наш. Да, он шестая солушка сандалики. Я не помню, как мы с тобой покрылись. Ну камень я, естественно, нес с ру ты где-то по-моему чем-то его должен сбить. А, надо забраться на пень и раскачать, по-моему. Рушатать его раскачать. Трое есть. Да ядрит, ты... Сейчас закроется. Всё, вся семейка на месте. Мы вообще эту сумму разорваться. О! вот такая вот борода товарищи вроде бы всех сов нашли так теперь что мы делаем где эти качели стоят не помнишь С нормы до а все тревоги нет? нарыл ну ты падение меня это уже на второго и начинает напрягать О, она падает резко ага. Думаю, сходил, не вышло. Такое честно, надо с вами лезть наверх. Ну, друг иного выхода я не вижу, да, этот момент. Я, в принципе, со вчерашнего прохода помню. Вчера ж мы с тобой проход делали, да? Или позавчера? Да, позавчера. Вчера мы новый контент. Но у нас что-то особо не вышло. Зато я офигенно позадрил в сети Скайлайнс. Нашел, кстати, один интересный концепт по этой игру, ли Надо будет запилить. Так, ощущение, что меня это кто-нибудь догоняет в данный момент. Я что как-то педали вращаю. Флоп. Идем мы с вами, получается, по... Да. Видишь, опять же, мост mm -hmm. вот этого серый, вот серого стекла. Опять, опять вот воспоминания. Не меня больше you опять не трогают. Опять. Опять. Опять. Опять. Опять. Медведь там что-то, по-моему, это кирпичи наранил. Судя mm -hmm. по его тону. Так, и снова та же локация. Обычно ад, похоже, чем на детские воспоминания. Но это каштан, это вечно. Так, уже дальше по испытанной программе. So worried about it, about you музыкальная шкатулочка, давай чешу быстрее. Прямо как мой стажер, и богу Чешет не без муку. Нормально у него стажер. У -у -у. Пока я его ждала с работы, я поговорить с ним уже успела. А -а -а. Чешет, не затыкаясь, но это лирика. Ну, Ладно, хватит, no уже будет. Нас ждет впереди. Ну а пока что... Спасибо всем, кто смотрел. Вас, как обычно, лайк, подписка пробить колокольцев и до скорого. Увидимся в следующей серии.